Так, приехали на вторую скважину, первую не снимали, 17 апреля, пасмурно, с утра дождячок прошел, настроение замечательное, Александр он зевает с ночи, как обычно, с работы на работу. Фильтра. А, ну, вон кто-то идет с водой. Видать, без воды тоже живут. Парень с водой. Парень, привет. А ты что, за водой ходил? А, домой несешь воду. А вот на, возьми. Мы тебе пробурим воду, там, родителям скажешь, воду мы бурим, вот, воду бурим, понял? Вода будет в доме, чтобы не ходил ты в колодец. Сейчас выкинь только, Ну, Пойдем знакомиться. Оп. Здравствуйте. здравствуйте. Утро. здравствуйте мы вас снимем на камеру. А можем заехать, ага. Чтобы поменьше Здравствуйте, здравствуйте. Давайте, ага, что поменьше, таскать нам? Идет, Подкова на счастье? На счастье подкова. Нету счастья, да? <свы> Будет, куда он денется? Заехал. А мы снимаем все, ага. Кролов, сейчас фоткаем. Заехал. Вон колотит журавль. А, В этих местах скважины по 8 метров. Хотел сказать, не забыл, мать. А я записываю всегда, что-нибудь забуду. Раз запишу, чтобы потом не забыть. В магазин иду, раз записал, записку. Да, вот, память у тебя пихуя. Ты молодой. Ну, молодой, да. У вас там внуки, да? А? Внуки? Да. Да, две внучки. Две внучки. Пойдемте. Дождик опять срывается. Бенечки, просто. А, нет, а? Сейчас снимем, где бурить В мае, будем. Май мае следующего года. Ой. Маха, кто вкусно пахнет с Опа. Бурить а будем на кухне. Не не вон, сторону, Нет, чтобы он не мешает. Ага. -а. будем мы вот здесь. Вот. Замечательно. Он скважина рядом. Где? С правой стороны. Вот. С правой стороны складная есть. Вот так. Ныряй, копай. так, подожди, где будем бурить-то? С, да, да, да. бурить. а? С одной лункой будем да, бурить? С одной лункой. Можно две небольшие выбрать. Она... Вода зимой есть. Ага. Вот речка, видишь? Речка, да, да, да вижу, ага, он вот речка. Не пересыхает речка? Ага. Футбол кореец пацаны в да? Рыбом, валом было А сейчас пересыхает ага. Она впадает туда, там озер, пруд А колесницу теперь можно убрать отсюда Сейчас, подожди, надо иметь перчатки О, она прибита я прибиваю. А, вот, сюда прибили Это у вас великаны, да? простые Простые? Они воздольные. все завтра щелица. Щелица подошел такой добрый пес молодец да Ники здоровый у вас ага такие прям кормите вы видать их ты кусаешься друг а? надеюсь что нет тронь тронь тронь тронь тронь такие прям босявые кролики так ну такой тут погребок небольшой как мы любим опа сальцо а вот старая скважина. Старая скважина. Под погружной насос. Опа. Бурить будем, скорее всего, с одной лункой, потому что места очень мало. Бурить будем с одной лункой. Метраж небольшой здесь, около 8 метров. Поэтому, думаю, справимся. К такому бы так, вот начали копать лунку технологически Здесь у нас бетон оказался Вот, сейчас долбил я его Ломиком, вот он 5 сантиметров И Имя у вас редкое? Редко. одно платье на троих Ну, по крайней мере, сейчас не голодают Вот у нас трое маленькие, две Давай, быстрее только, чтобы я не обрызгала Давай, давай, давай, обрезайся Вот, красавчик Молодец Не обрызгал Первый раз не обрызгал, а? Погнал, погнал, погнал, погнал Первую штангу Но не устаю повторять Чем прекрасно ручное гидробурение Что в таких местах В таких местах можно пробурить скважину. А тут, тут я даже встать не могу. Сейчас покажу. Сейчас секундочку. Вот, вот я, а вот уже вот потолок. А я на полусогнутых. Вот на полусогнутых. Ой, ну вот он уже потолок. Вторая штанга пошла. 3 вот еще три, шесть, девять метров ровно будет, не будет, будет семь а или восемь, так не сюда нажал, вот она глина, которая вымывает, желтая, твердая, Пока скважина неглубокая, ее нарезает кусками и большими кусками выбрасывают наружу. Чем скважина глубже, стол скважины, тем стружка мельче и тем она лучше размывается. Ой, сейчас мы возьмем кусочек. Опа. Ну да, вот хорошая, твердая, желто-белая глина, которая держит все сверху. Процесс бурения продолжается Глина? Пока да Вода желтая Глинка все равно нет-нет растворяется ну, да, вот. На, Блин как быстро штанга зашла песок начался не успел снять это жило это жило это ну-ка 750 пятьдесят. блин не вымывай а вот есть смотри может быть не надо Там железо будет песок идет и железо смотри а то сделаешь людям подарок Подарок Песок такой идет хороший да? О! Вот 9 метров Все, только... хорош, нет дальше. Дальше да, надо песок, смотри, завод, Вот в него надо вставать На голове Пошла обсадка Так, как же нам снять эту обсадку-то? Так Ха. Ладно. Я предусмотрел. Сейчас, засыпи все. Ага. Давай. Все. Все, все, все, все, все, все. Так, промываем чистой водой, да. Давай. Вставляй пока. Пока, вставляй, ага. Сейчас я подраз... подразгребу здесь немного, да. чтобы. Можно было проходить здесь нормально Подожди Давай, давай, включай Сейчас покажем, сколько там песка нам было. Вот. Давай, давай, скачивай Как раз сейчас будет видно Скважина получилась 9 метров но ну, Сверху имеется в виду вот отсюда вот. С одной технологической лункой пробурили Вот он Все, вот он Грунт, который намыло начал уже цеплять сетку песочек заходил -то не вот как-то так все сейчас все оттуда достаем прокачиваем компрессор ой так. а еще рано рано еще ну давайте давайте давайте я и так попробую Так, тут просверлили мы отверстия. Первую не угадали Там балка снизу Вторую угадали Сталек пока собирает лево насосик Насосик лево Так, трубу протянули Расширили, все облагородили здесь Все вот эти балки Ага Быляюще Ну да что, залил, а да, залил. Это вот насос. На улицу. Это насос с этого, со скважины. С асбестовы. На, на улицу кидать. В окно. Сейчас кинь. Видишь? Да вижу. Вот так вот пить у человека внутри, в голубке, да? Ой, не говорите. Вот он нет только. Первый запуск. Ждем. Ждем воду. Чрт, чуть-чуть. Рано еще. Второй раз залили насосик. Водичка пошла. Ага. Отлично Так Идем туда же Идем туда же Опа Вот она и вода Уже пробует воду все, побежали мы. Давайте, все, все Спасибо, хорошего вам. Спасибо, ребята, вам большой-большой. Удачи вам. Большой, большой. Я стычок вам, можно? Да, обращаться? конечно, звоните. Ну, все. Все свое ношу с собой, правильно. снимать а ну, давай где а, вон, нахуй. А где? А вот Эди, роман тук-тук тук тук. тук, -тук. На, а твой твой. Твой кедрый, спасибо за просмотр ставь обязательно лайк подписывайся на канал всем удачи и пока парни